Всем привет, друзья! Сейчас у меня приезжает, сегодня приедет, выехал, уже доезжает. Короче, моя подписчица, теперь нынешним, настоящим, она подругой стала. И приезжает, уже выехала. Короче, запуталась, друзья. Короче, через минут 15 она здесь будет. Девчонки у меня встали. Так, расчешитесь, Данилка приедет. Данил. Оденьтесь, в трусишках не бегайте. Ай, тучите! Да, давай футболку поменяй, грязно. И вчера Ольга позвонила, сказала, она видео посмотрела, я сказала что там у меня банок нет. Она мне позвонила и говорит, у меня очень много банок, приезжай, забирай. Так что, друзья, я нашла себе банки. То есть банки меня нашли. То есть Ольга моя хорошая, Знакомая. Меня, говорит, много. Я говорю, я привет только с камерой. Привет! Мучила, да, привет! привет. Приехали! мои привет, привет, друзья! Кто у нас приехал-то? А? Кто приехал? Обнялся ведь со мной умница. Привет. Где моя красота? Как дико мне? О! Обнимитесь вы-то. Ой, стали. В окно стоят, смотрят вдвоем. это та лохматка у меня. Я сама такая. Обнимитесь Данилом-то. Брат ваш приехал. Данил стесняется. Может, хватит уже снимать-то? хватит? Соскучились? А? Да. Что такое стеснительное? Данил, ну ладно, сейчас отойдет. Кам камеру включила из-за этого. Как это выключишь? Она с покупками приехала, выключи ей, говорит. Я Зу. в моем городе торт не купила, а тут нету в магазине. У нас нету? Вот такой торт только взяла, дети. Ладно, что, Сайком Питера? Держай. Смотрите, чуть Аля вам покупок сделала. Просто. Что надо сказать? Спасибо. Это вам. Так, я еще подарки не, ты, тебе не дала. А, еще не все, что? Еще чтобы я выключила это все. Это надо зафиксировать все на камеру, друзья, да? Вы согласны со мной, конечно. Кто там разговаривает? С камерой. То есть не с камерой, а с подписчиками. Я не с Что-то мне-то зачем? Мне ты мать. А это тебе, Мадонна. Мадонна. А -а -а. На день рождения. Аминке 1 сентября один раз. Первого сентября было. не могу ребенок в школу идти. Так понятно. Что, футболку снимет. А я так подумала, платьишек у нее много. Ой, платье. Куббола много. Смотрю халат такой симпатичный, яркий не стала брать. Иди, иди, куда убегаешь от Али-то? Ой, как раз да, красиво. Нравится? Красиво нет? Амина нравится халатик-то? Давай а ты Одевай, одевай. Это твое. твое. Твой халатик. Халатик смотри на замочки После бани как После бани потом махровый ей подарю в зиму. Сударь, А что сняла? Не любит халаты, что ли? Она у нас без комплексов, ты же знаешь, да? Тетя Аля, ты зачем так показываешь? Надо сказать спасибо. Динара тогда будут носить у меня. Динара любит всякие такие, да? Хала! Динарий, дашь? Динария ты сама будешь носить? Амина, кто будет носить-то? <свят> Там разберетесь сами. Я потом тебе махровый куплю, ладно? <свят> Когда ага. холодно будет зимой. Камеру-то можешь выключить сам вот хватит. <свят> ладно, друзья. Засниму потом сегодня влог буду вести. Короче, сейчас зашли. Магазин. Там. Три буханки хлеба взяла. Всех кормлю. Ты-то съела, что ли? Вот же твое. Вот там. Что ты такая жадная, а? Уйди, уйди. Так, иди туда-туда. Ты не брызгай на него, он сейчас тебе подойдет. А то. Ладно? Давай гулять. На, лёж. На, на, на. На, хулиган. На. Сай. Вот, так, это, дергай Давай. А, ты со своими рогами-то меня заденешь, что ли? Ай! Кушайте. Ну-ну-ну-ну! Амина, уйди туда. Даня, ты куда лезешь? Уйди, Даня. Он на тебя может идти. Вы задите ка к вам пойдет ты что хочешь пошли гулять гулять пошли пошли ты хулиган на на на на, на. туда не ходи иди иди быстрей на наш пошли гулять все хватит пошли пошли да, а вот забодает, говорит. Сама с идет спокойно. Бяша, давай вали отсюда. Давай, гуляй. Я Викторию посадить. Вот, местечки готовлю. Шахмат на порядке собираюсь посадить. Вот моя девочка ходит. Привет. Скажи подписчикам-то привет. подписчикам Подписчиками ты поздоровайся. Салам. Да, Ладно, это по-нашему. Привет. По -нашему. привет да нет, я просто так шучу. У Гузели, у нашей умницы, еще помидоры растут. Я сейчас подписчикам покажу. Мы... Нет, время уже... Конец августа, да, скоро сентябрь. Вот у меня все помидоры, все огурцы на открытом груде высохли. Пу -пу, а уже или еще дай бог. Ну все, завтра не будет помидор. Будет. Смотри, что заросло. Что ты показываешь-то? А причем Смотри, тут заросло. Что? Ну не успеваешь ведь. Не успела вот так. Ты с грибами тут это воюешь. А да. вот здесь красиво. Атаковала лес. Блин, все грибы собрала, а никому красиво, не оставила. Да? Все хорошо, хорошо, все нормально. Очень хорошо, очень нормально. Там заросли не показывай мои. Я капусту показываю. Так, так Цветочки такие красивые, как ковер. Мама также на видео сказала, как ковер. Да. Да. Тут лук на зелень у меня, редиска. У меня, это, на ну, у меня все уже тоже пропали они. такие у нас виктория. Ты поснимаешь. Амин, я не хочу забывать. Амин, амин, палочки амин, Палочки. Не знаю, что она там делает, что-то делает, короче, стучит. Ну. А. Вот там, там Дима. Улыбает. Дима, иди покажи хоть Дима, что делает там. Мотоцикл не идет. Дима, дожила. <как> Пока, Дима. Здесь, Дима, по-моему, мотоцикл с шланг... шлангом. Сейчас дам. Опять, опять он дает. Да? Так, бяшу кормим. На на. Ты ломай только маленькими кусочками. Да и будешь кормить-то? Обидешь, что ли писать? Вот так он у нас. Может его не Ой, фу, обоссал себя опять. За закон. Димка, велики подкручивает. Он еще опять. По да. <связывая> вот так хлеб дали. Три буханки в магазине, Чтоб не выкидывать. А мы, мы кормим не наши хозяйства там. Дети, <связывая> гусей покормили. <связывая> Сейчас <связывая> дам, дам. О, <связывая> рога какие, как у быка. Как у быка, да? На, на. на. Ты, у нас же еще <связывая> Ты, ты что бык? Бык. <связывая> Пипец. Пипец, а где у нас диризата опять? Фулин, ну, Давид, зачем да, так денешь? А у, Дави... у Амины тоже? А у Какой красавец ты у меня, только желтый. И э, так, не кидайте хлеб ты ему. Пускай ест. Как в зоопарке кормят. Был, я даже на лодке катался. Да, в зоопарке на лодке? Mm -hmm. Ух ты, какая. У него, у, у него глаза как будто на минус похожи. Да, Чё, черточка да? тире, да? На минус похожи. На минус, да. Наро, у тебя больше руль не сгибается. Что минус? Хлеба-то, Бяш, накидали. Как его зовут? Бяша. Да я хотя. Бяша? Бяша. на, на. на, на. Все в гараж львется он Мужик ведь, Дим, за тобой идет Нельзя тебе туда Как всегда, нянька Ты че? Разговаривала? Гузели поймала, всех снимает, себя не снимает С Фаридой говорю. А, привет, Фриди. А? Сейчас снимать Привет передать Теперь смотри себя на YouTube-канале Семья Гузелей Я на первом канале снимался, мне уже поверим. Да, да, Жень, Жень, Жень. Женька у нас снимался на первом канале с этим гордоном. да? Привет, передай всем. Вот привет, да, привет. Ну, так маши. Да, нормально все. Читали приехала, да? Серьезно, на первом канале снимался уже на мужской. Ну тогда интервью дать. Да интервью-то, друзья. Ну ты же уже звезда. Говорю, говорю. Привет, передала. Она ко, ко мне обещала все. в гости Аж приехать, так и не было. А? Дура так. что ли? Ладно, давай попозже, сейчас поговорим. Ну, Но... пока фабрика работает на опечатанке. А что? <р> e> Я <с aloud fishing> знаю. А у тебя поедем? сколько детей? Я не знаю. Официально один. <р> <р>... <р... р>... <р>... Понятно. А давай, давай. Привет, давай. привет, скажи всем. Ура, Я вот такая. Ура, с Богом. Большая девочка. Женька у нас, да, первый канал снимался. Жениться приехал ведь, Женька. Сейчас расскажу. Женька. Не убегай. Она, Она, Она не смотрит мой канал. Что? Но может в скором будущем увидим. Опять, опять нафиг. Говорю. Теперь ты на первом был, теперь у Зельки на канале. Теперь еще третий канал, куда пойдешь? Тик-Ток! Тик-Ток <связываем> <связываем> называется, не она, она, кстати, Тик-Ток снимает, Жень! <связываем> Ой, не могу! Все, короче... Да Это ты человек, все, красавчик, нормально. Все, Москве, Жень, что ты? говорит, на первом канале снимался. Да. Познакомьтесь, Евгений Москва. Женька Москва? Я не думала, что у тебя такой погоняла <человек> Женька Москва. <пишись> ты, ты, ты, ты... <пишись> <пишись> Тебе первый канал сколько заплатил? Не пил, ты по соседски бесплатно мне. Ну ты снялся уже, все. Ладно, все, пока. Стесняется он у нас на первом сидел, его полстраны и видела, если не больше. Меня тоже. Да, Да. Нет, нет, тиктокерша, обузили, пересматривали. Давай, давай, давай. А где шашлык-то? Что у меня дети валяют, все выкидывают. Все валяется у нас кругом. Ладно.